Всем добрый день! Вы на канале компании Радиосила. Сегодня нам пришла новая CB-радиостанция от компании Midland, модель M10. Особенностью данной модели является наличие цифрового автоматического шумоподавления, а также есть гнездо под дополнительную гарнитуру и USB-гнездо, но обо всем по порядку. Поставляется радиостанция в стандартной картонной коробке. И так как изначально радиостанция не планировалась продаваться на территории Российской Федерации, надписи на русском языке на ней полностью отсутствуют. Давайте заглянем внутрь. А внутри у нас рекламная брошюра, куча настроек и инструкции. Соответственно, на всех языках, кроме русского. Эта радиостанция, еще раз повторю, была предназначена для Европы. Помимо буклетов здесь у нас сама радиостанция. Тангента. Скоба крепления. И монтажный набор. Все это находится вот в таком вот картонном боксе. Довольно большая тангента. Удобно лежит в руке. Клавиша только одна. Это соответственно передачи. Жесткий толстый шнур. И разъем на 4 пина. Данная тангента будет совместима с такими радиостанциями, как Алан 100+, Плюс и Vector Comfort. А также одна из новинок Midland M 0 Кстати, без подключения тангента радиостанция не будет издавать звук. Сама радиостанция с габаритами 16,5 на 12,5. И высота у нее 4 сантиметра. Сзади расположился разъем под антенну. Гнездо под дополнительный динамик. И кабель питания. Где красный плюс и черный соответственно минус. Кабель питания у нас идет с прикуривателем. Лицевая часть радиостанции сделана по всей видимости из металла. И изначально покрыта защитной пленкой. Давайте снимем пленку и включим радиостанцию. Включается она, как и все радиостанции, регулятором громкости. Здесь, как мы видим, у М10 дисплей инверсионный и также присутствует подсветка органов управления. Символы на дисплее довольно крупные и легко читаются. Слева у радиостанции гнездо под тангенту и под ним находится Переключатель на 9 и 19 канал. Ну и среднее положение у него рабочее. То есть вот 9, вот 19. Здесь у нас мы каналы не можем переключать, а в рабочем положении, соответственно, норм, мы можем переключать каналы. Далее идет переключатель модуляции, AMFM. индикации на дисплее у нас нету, То есть только ориентируемся по этому переключателю. И первый регулятор у нас отвечает за шумоподавление. В крайнем левом положении у нас здесь индикация DC. Под ним это цифровой автоматический шумоподавитель. И после щелчка включается обычный пороговый. Следом, как я уже и говорил, идет ручка включения и регулировки громкости. И далее у нас две клавиши переключения каналов. Вперед и назад соответственно. И следующая кнопка это кнопка аудио, которая позволяет быстро переключаться между встроенным динамиком и внешним динамиком. То есть сейчас у нас индикация, это работает встроенный динамик. Если мы будем удерживать, затем однократно нажмем, загораются наушники, это заработает вот этот вот разъем. Еще раз нажмем, будет работать и разъем соответственно... И встроенный динамик. Ну и обычное нажатие отключает встроенный динамик. То есть, когда индикация у нас моргает. Ну а теперь давайте, собственно, про сам разъем. Он у нас двухджековый и служит для подключения внешней гарнитуры или Bluetooth модуля, которые поставляются отдельно. Это не Kenwood гнездо и к нему подойдут только гарнитуры от Midland. Так как у них не только разная распайка, ну и разное расстояние между джеками. Давайте я наглядно вам продемонстрирую. То есть вот у нас гарнитура. Оригинальная Midland MA21L. Соответственно с Midland разъемом. И вот это расстояние чуть меньше, чем расстояние у Kenwood разъема. Если мы подключаем гарнитуру и у нас работает встроенный динамик, то гарнитура не работает. А работает именно встроенный динамик и тангента. Теперь давайте переключаем. Удерживаем. Включаем наушники. Запоминаем. Все, работают наушники. Здесь тангента у нас не работает. А на гарнитуре работает. Ну и звук, соответственно, будет воспроизводиться из гарнитуры. Если мы включим режим рабочие и наушники, и гарнитура, то звук будет и там, и там, и передача будет работать из гарнитуры, и с тангенты. Также рядом с разъемом от гарнитуры у нас располагается USB-гнездо. Оно здесь служит только для зарядки 5-вольтовых устройств, таких, например, как телефон. Изначально у радиостанции активирован звук нажатия клавиш. Сейчас я расскажу вам, как его можно выключить. Сначала выключаем радиостанцию. Зажимаем клавишу вверх. И включаем радиостанцию. Вот у нас появилась такая индикация ON. Включаем режим OFF. И нажимаем на тангенте на передачу. Все, звук нажатия. Клавиш у нас исчез. Также, если вы заметили, по умолчанию радиостанция стоит в частотном режиме RU. В данном случае это правильный стандарт. И нам доступно 400 каналов без дырок. То есть 10 сеток по 40 каналов. С мощностью в обоих модуляциях 8 Вт. Переключается он следующим образом. Мы выключаем радиостанцию. Зажимаем клавиши вперед и назад одновременно. И включаем радиостанцию. У нас появляется индикация RU. И далее этими же клавишами мы можем менять частотный стандарт. Но мы вам рекомендуем оставаться в российском частотном стандарте. И соответственно для сохранения стандарта мы опять же нажимаем на передачу. Радиостанция у нас сбросилась на заводские настройки и установлен первый канал. Для работы на трассе. Нам необходимо выставить 15 канал и соответственно амплитудную модуляцию. В итоге мы имеем простую и надежную радиостанцию бюджетного сегмента, которая благодаря своим особенностям найдет своего покупателя.